Меня зовут Виктор Бондолет, добро пожаловать на этот незапланированный прямой эфир. Сегодня, либо так сказать прямо сейчас, я хочу с вами поговорить о такой интересной теме, подходит ли вам вообще сетевой маркетинг и именно для вас подходит ли этот, эта индустрия и какие типы людей могут в принципе хорошо себя чувствовать в сетевом маркетинге и являетесь ли вы одним из этих типов людей и что вы в принципе должны знать прежде чем начинать бизнес в сетевом маркетинге. Вам интересно, и вам актуально. Данная тема Ставьте лайк Делитесь у себя на стене Чтобы потом пересмотреть Если вы можете в любой момент сорваться И начинать занимать, сниматься своими делами Потому что эта тема На самом деле очень важна И на нее не обращают внимания Почему? Потому что Наши спонсоры, в принципе, бигбоссы Динозавры девяносто первых годов Которые только начинали Эту индустрию в СНГ В России они запустили такое ложное понятие что якобы продукт сетевой маркетинг бизнес он подходит для всех и для каждого вон кот собака он бежит и для их также подходит этот бизнес не знаю ребят напишите согласны ли вы с этим изъявлением что сетевой маркетинг подходит каждому и напишите не согласны если в принципе у вас есть сомнения в том что эта индустрия подходит каждому и к сожалению э, исходя из данного периметра э, исходя из данного изъявления многие строят свои системы обучения которые в принципе э, нарушают баланс того что сегодня существует уже 21 век сегодня существует совершенно иные правила игры и когда говорят, пиши список знакомых приставай каждому на вытянутую руку, займись холодными звонками, холодными контактами и предлагай, что этот бизнес тебя сделает счастливым и так далее, и так далее это в принципе очень ложный вариант это очень ложный путь и поэтому статистика такова и это факт это не мной придуманные цифры 92 90 до да, наверное 92 процента отказа в этом бизнесе что такое 92 процента людей которые приходят в индустрию сетевого маркетинга уходят с этого бизнеса 92 ребят просто вдумайтесь в эти цифры и а, это говорит о том, что в принципе Люди начинают этот бизнес без какого-либо бизнес-плана. Как многие бизнесмены начинают любой бизнес, у каждого есть бизнес-план. Да? То есть с чего начать, как его развивать, что в принципе нужно делать, для того чтобы выйти в точку безубыточности, потом в прибыль и много-много другое. Но из-за того, что в принципе в сетевом маркетинге не нужно начинать с больших капиталовложений, а в некоторых сетевых компаниях в принципе можно просто зайти и якобы делать этот бизнес то ответственности к этому ноль. и в этот бизнес приходит абсолютно все и кто я такой в принципе для того чтобы э, рассказывать свое мнение э, подходит ли каждый либо не каждый подходит ли вам этот сетевой маркетинг ну об этом, наверное, говорит мой десятилетний опыт в индустрии сетевого маркетинга. Об этом говорит мои теперешние результаты, что я не просто сапожник без сапог, который якобы просто обучает этому бизнесу. И когда-то я был в сетевом маркетинге, сделал результаты. И, и, о боже, поклоняйтесь, о мне гуру такому, что я такой замечательный сетевик со всех времен. Которых, таких очень много, на самом деле. Вот я сделал результат, я вышел на миллион рублей российских, и вот мне стало грустно, я ушел с этой индустрии для того, чтобы влиять на еще большее количество людей. Да дурак ты, блин, если бы ты вышел на миллион рублей, то никуда бы ты не ушел с этой индустрии, а, зарабатывал бы свой миллион и влиял бы настолько, насколько это можно благодаря таким деньгам. Кто, поставьте восклицательный знак, если вы в принципе не, появля, не понимаете таких заявлений. Но а, и, а, и за этот промежуток времени я уже обучил десятки тысяч предпринимателей сетевого маркетинга с различных сетевых компаний. А, я провел уже более тысячи э, личных персональных консультаций. Я провел более тысячи прямых эфиров. Это... Э, Тысяч, а то уже десятки тысяч практики э, там тому чему я обучаю сам применяю, поэтому я думаю что я могу об этом заявлять и ну в принципе рассуждать на эту тему, поэтому э, в принципе смотрите есть две категории людей, есть две категории людей, экстраверты, интроверты. И на самом деле экстравертом это очень социальные люди. И эти люди могут делать этот бизнес очень легко и быстро, вот в самом начале. Если к вам в команду попадает экстраверт, такие социально подтверждающие себя личности, такие альфа-лидеры уже с рождения, то им вы можете прямо сказать, пиши список знакомых, смотри, вот идея 2, 2, 2, 2-2, и ты станешь доллары миллионером и этот человек действительно пойдет без каких-либо предубеждений и начнет обсуждать продукт бизнес со своим окружением начнет как бы делиться информацией и на самом деле он начнет быстро получать некие результаты но ну, конечно до поры до времени если не станет масштабироваться но в любом случае этим людям можно говорить какие-то классические методы список звонок встреча но то ли к сожалению то ли к счастью в эту индустрию также приходят и интроверты и один из этих видов интровертов это я сам я сам интроверт и говорить что например интроверты не могут добиться результата это ложно Ложное будет заявление Потому что я сам я получил результат Конечно, я к этому шел, наверное, лет 7 Для того, чтобы получать хорошие, такие весомые результаты Но я их получил И, наверное, благодаря за того, что я интроверт И именно я развиваюсь исключительно через интернет И это мне очень сильно нравится Мне это проще Коммуницировать с людьми через камеру Без встреч, без каких-либо там... Общении в онлайн тетате, ну, в офлайн тетате для меня это очень сильно вымораживало. Хотя я прошел огонь и воду и медные трубы и строил даже команды на холодном рынке, ломая себя. Но, к счастью, интернет дает возможность не ломать себя и делать результат это в онлайне. Вот, ребят, поэтому интроверты это тоже могут сделать результат. Я знаю очень много успешных предпринимателей с маркетинга, предпринимателей интернет-маркетинга, интернет-бизнеса. Интроверты, которые делают этот бизнес хорошо, но э, им требуется некоторое время для того чтобы найти э, собственную стратегию, Которая бы их не ломала, которым бы им нравилось, Поэтому не, как бы не теряйтесь, если к вам попадает какая-то более замкнутая личность Просто вот нужно уловить фишку, тенденцию, в каком направлении этот человек может двигаться Так вот, ребят, вы должны понять, для кого этот бизнес Этот бизнес для всех и не для каждого, да? Для всех, но не для каждого. И прежде чем начинать этот бизнес, вы должны понять, что сетевой бизнес это такой же бизнес, как и все остальные. Как Starbucks, Макдональдс, Trump Tower, я не знаю, там любой бизнес, там возьмите Virgin услуги авиаперелетов услуги там я не знаю вот мой бизнес например связан с косметическими средствами взять любой огромный бренд косметический это тоже такой же бизнес мы являемся частью этого бизнеса если к нему относиться не как к бизнесу безответственно а без какого-то плана не уделяя время а приходим короче как знаете как а, ну мне показали маркетинг план, тут можно баблишко заработать. Ох, ох, ох, вот это так замечательно. Сейчас я сделаю такие простые действия, и мой бизнес попрет как, как никакой другой. На самом деле это большое-большое заблуждение, потому что те люди, которые не take actioners, как американцы говорят, не те люди, которые не предпринимают действий, никакого результата абсолютно не будет. Потому что здесь сетевой маркетинг, как никакой другой бизнес, любит скорость. Почему он любит скорость? Потому Потому что, смотрите, первое, у вас нет ответственности за э, вложенные деньги то есть у вас в принципе вы не вкладываете деньги личное потребление я не считаю если вы там делаете личный объем 100 200 долларов которые вы тратите на свою семью э, пользуясь хорошим качественным продуктом я не считаю это за инвестиции это э, если вы до сих пор считаете инвестиции в бизнес то э, я не знаю далеко вы не уедете с таким убеждением это личное потребление каждый из нас ходит в той либо иной продуктовый Магазин, тратит вещи на те либо иные моменты но только на этом не зарабатывает а только тратить не экономить ничего их еще обманывают в качестве продукции цена качество много много другое мы потребляем продукт поэтому большинство людей не тратят деньги вы начинаете тратить деньги ребят когда вы начинаете свой личный бренд например, свои первые капиталовложения, вы тратите там на свою личную фотосессию потом на мероприятие если вы катаетесь на мероприятие от компании вы тратите на это деньги это инвестиции вот это можно называть инвестиции, потому что вы вкладываете в себя, вы вкладываете в свое окружение, вы вкладываете в свою упаковку. Например, вы начинаете активно изучать лидогенерацию, вы начинаете изучать таргетинг в ВКонтакте, Facebook, Инстаграме, вы начинаете вкладывать деньги в продвижение, а это тоже ваши инвестиции. Вот это инвестиции в ваш бизнес, в привлечение аудитории, создание аудитории, вот это бизнес, да. И поэтому из-за того, а к этому приходят еще годами к этому приходят, да, то есть люди, которые приходят в сетевой маркетинг, не сразу же к этому приходят, что нужно инвестировать, нужно постоянно вкладывать свои мозги. И поэтому так долго, в принципе, люди идут к своим результатам, потому что формула-то сетевого маркетинга, она одна. Трафик, контент, продажа, да, то есть в нашем-то случае это мы записываем контент, нас люди смотрят, то есть трафик, глаза, вот вы сейчас меня смотрите, там, например, в прямом эфире там, до 15 человек доходило, потом еще больше в записи посмотрит, потом я вложу копеечку для того, чтобы это, это видео еще больше просмотров набрало, и люди смотрят мой контент. И если я не делаю никаких призывов к действию, сегодня не будет никаких призывов к действию. Я просто для вовлечения для вас это делаю. А если у вас нету призыва к действию, к вам на консультацию, либо еще куда-то, что влечет за построение бизнеса, вы не делаете этот бизнес. Запомните, все маркетинг это личное, прям это выстраивание отношений и проведение встреч, встреч в онлайн, либо в офлайн, неважно. Вот это действие, которое приводит. к результату. если у вас за эту неделю не было ни одной консультации вы бизнес не строили вы просто тупо потратили свое время если вы сегодня не провели ни одной консультации вы просто тупо тратите время в социальных сетях у вас постоянно должно все ориентироваться на построение вашего бизнеса активная фаза и поэтому э, сетевой маркетинг э, требует скорости почему требует скорости вы не чувствуете инвестиций то есть вы не вкладываете десятки тысяч долларов и вас не ничего не мотивирует оставаться в этом бизнесе кроме ваших э, амбиций у которых на самом деле максимально амбиции зашоренные э, не ваша амбиция а просто навязанные какие-то цели вы здесь до тех пор, пока вы не выгорите потому что большинство из вас не понимает тенденции, что в сетевом маркетинге нужно очень-очень-очень быстро шевелиться, для того, чтобы быстро заработать денег, потому что MLM эта тема долгосрочная и для того, чтобы почувствовать какие-то деньги, либо нужно первое, заниматься прямыми продажами вашего продукта, если у вас продуктовая компания, второе, это строить сеть и и первым мало кто занимается, всего процентов 5, потому что продавцами занима, э, рождаются. И эти 5% себя хорошо чувствуют, они могут штуку баксов зарабатывать просто на продаже и имеют дельту разницу с продукцией. Но в большинстве случаев ну, э, для того, чтобы почувствовать деньги, нужно строить сеть. А для того, чтобы строить сеть, нужно шевелиться очень быстро. Эфиры, эфиры, призыв к действию, призыв к действию, трафик, трафик, трафик, трафик. Потому что... Э, этот бизнес, как я сказал в начале, этот бизнес, статистика такова, что 92% уходит с тех людей, которые приходят в этот бизнес. И поэтому, если вы не создадите хороший приток к себе в команду, у вас будут уходить быстрее, чем приходить. Вы не успеете построить бизнес, у вас бизнес рассыпается. Вы не успеете зарекрутировать одного, два ушло. И вы, кажется, топчетесь на месте, либо падаете, либо стоите на месте и результатов ноль. А когда вы нарастите скорость, этот бизнес начинает выходить из вашего контроля, вот когда вы выходите уже на хорошие объемы, тогда вы чувствуете, что у вас рождаются лидеры, каждый смотивирован действовать, каждый смотивирован двигаться, каждый понимает, в принципе понимает, как этот бизнес строится, каждый смотивирован держать объемы и расти. Потому что скоро мероприятие, скоро выход на сцену, скоро промоушен на путешествие, скоро автопрограмма, скоро еще что-то, что-то, что-то. Каждый смотивирован действовать на результат, потому что э, в этот бизнес не приходит только ради денег. Вот это самое большое заблуждение, что мной, э, когда мы пытаемся вовлечь кого-то в этот бизнес, мы постоянно мотивируемся одной функцией. Это деньги. На самом деле, вот именно в сетевой маркетинге, э, Сначала приходит за деньгами, остаются совершенно по-другому. Потому что, опять же, многие люди процентов 90 не делают быстро результатов они не получают быстро денег а что же их тогда держит их держит окружение признание влияние, которые не могут получить в принципе возможности долгосрочная возможность это актив который не могут нарастить потому что сетевой маркетинг это такая уникальная идеальная модель которая похожа именно на то на что вы как будто делая прирост своего бизнеса вы постоянно вкладываете деньги в банк Да, то есть вот вы просто представьте вы можете нарастить такой актив, который вам будет ежемесячно приносить 10 тысяч долларов, ежемесячно. Но для этого вы сделали не так уж и много действий, вы построили команду из активных лидеров, и которые активные лидеры вам нарастили десятки тысяч партнеров в структуру. И это аналогично, что если бы вы положили кругленькую сумму где-то в миллион долларов к себе на счет. В миллион долларов на счет для того чтобы ежемесячно получать вот эти 10 тысяч долларов может я переборщил за миллион сейчас Давайте посчитаем просто ради интереса, это 5% годовых, например, для того, чтобы получать 10 тысяч долларов в месяц, это в год, у вас получается 120 тысяч долларов, да, то есть актив, это получается, если 120 тысяч долларов, это за 5%, то умножим на 100, на 100 и поделим на 5%. У вас должно лежать на счету 2,5 миллиона долларов. 2,5 миллиона долларов в банковском счете, в валюте, для того, чтобы 10 тысяч долларов зарабатывать ежемесячно. 2,5 миллиона долларов. Это я не знаю, что необходимо сделать, в принципе, сколько нужно зарабатывать для того, чтобы откладывать эти деньги, чтобы зарабатывать эти деньги. А для того, чтобы в сетевом маркетинге построить актив, который будет приносить вам. 10 тысяч долларов ежемесячно вам необходимо создавать товарооборот а, в 200 тысяч долларов, товарооборот в 200 тысяч долларов. И это реально сделать за год, за два. Актив люди, трафик, контент, встречи, продажи, консультации. Только так. И только когда вы начнете относиться к этому как к бизнесу, тогда этот бизнес подходит для вас. Если вы пришли покопаться в песочнице, а получится, а вот я золотую волшебную кнопку, а я найду самую замечательную систему автоматизации, которая не существует, которая вот сейчас все само по себе начнет делать, мне не нужно будет выходить из зоны комфорта, мне нужно даже выходить в прямые трансляции, мне не нужно изучать, что такое нормальная фотосессия, просто обрежу фотографию поставлю на каком-нибудь фоне. Мне не нужно, в принципе, создавать свой личный бренд. Мне нужно идти в хайпы, в пирамиды, хайпы, матрицы, криптовалюту, но я не буду заниматься нормальным бизнесом, потому что я жду у моря погоды, потому что я жду кнопку бабло. И потом мы удивляемся, почему мы не строим этот бизнес, потому что вот это программирование, которое у нас закладывается с детства, не дает нам строить этот бизнес. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Ребят, этот бизнес подходит всем, но не каждому. Подходит ли этот бизнес вам, вы должны ответить себе сами. Абсолютно вы должны ответить себе сами. Относитесь ли вы к этому как к бизнесу? Ежедневные активности, которые приводят к одному. Только три активности, которые вам необходимо делать. Трафик, контент, встречи. То есть, если у вас есть трафик, но нету контента, Нету встреч. Если у вас есть трафик, есть контент, но вы в этом контенте не призываете к действию на свои встречи, нету бизнеса. Если у вас есть контент и есть призыв к действию, но нет трафика, у вас нету бизнеса. Все очень просто. Определитесь на три главных активности. Отнеситесь к этому как к бизнесу. Начните упакуйте себя, начните позиционировать себя. Не в компании дело, не рекламируйте свою компанию, не а, а, упакуйте себя как бренда. Ну, не как бренд, а просто упакуйте себя как личность, на которую приятно посмотреть, а не как на аматора. Уже надоели в интернете аматоры. Знаете, прийти, блин, сэкономить кучу бабла, ну, не... Ну, ну, как мне не делать так, чтобы э, на вас было любо дорого смотреть. И потом мы удивляемся, э, а почему же так плохо к, к индустрии сетевого маркетинга относятся? Да потому что все долларовые миллионеры в сетевом маркетинге. Все офигенно зарабатывают, но денег на фотосессию нету. Все э, очень много зарабатывают, но э, почему-то... Э, ну почему-то, да? И поэтому... И поэтому. Так, ребят, если вам было, в принципе, полезно, ставьте лайк. Пишите обратную связь, что вы думаете, в принципе, о том, что вы услышали. А делайте репост к себе на стену, если вам нравится моя подача, если вы хотите больше.